Эта катка изначально пошла не по плану. Нас душили, не давали поднимать жетоны. Еще я играл полностью без каких-либо звуков игры. Но все же мы взяли себя в руки и сделали то, что должны были. Да плюс неполным составом, но все же. Не забудь прожать лайк, подписаться и напиши свой комментарий. А пока я не купил себе новый микрофон, давай знакомиться я озвучка Бобрухи, Ерема. Хочу на Пикачу, хочу вот здесь оружие хорошее, нормальное, пожалуйста, игра, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, почти нормально. За ним, короче. А! Откуда он там был? Вон там спрыгнул. Да что ж ты возле стоишь, вот этой стенки нюхаешь? Сколько можно стенку нюхать? Ты у нас единственный, кто тащишь. Боже, сзади, из оттуда. -во. Вот там круто. Сейчас выезжаем. Все, я вылетел, короче. А, пистолет на пистолете. Здесь уже кто-то был. кто там стреляется. кто там стреляется. Да в смысле? Ой -ой. Ползает тут, ты чё тут ползаешь, братишка? Только что могли заметить не до ниндзю. Опа, там чел падает, чел падает, чел падает. Да, блин. Забрали, не? Да блин, пройди ты Он наверно сейчас от зоны А, вон он, все. Кома где-то пряталась. Кома где-то пряталась. Тишина, друг молодежи. В смысле тишина, друг молодежи? Че, музыка не играет? Играет, играет, играет.